Добро пожаловать, в Докшицы. Смотрите, это Докшицы, недалеко возле католического кладбища. Оригинальное решение местных дорожников. Дорогу грунтовую просто засыпали битым битой плиткой и кирпичом это у нас вот видите такой типа ремонт типа про создание дороги вот так вот айти страна это точно вот по вот этому вот едем это чтобы грязь не наваливаться целые горы леса это докшицы кто не понял вот пилит огромное количество леса возможно это для вывоза куда-то на продажу скорее всего Смотрите, это снова докшицы, и что мы здесь видим? Лечебные белые козлы. Прямо здесь, вы видите, на этом поле наши белорусские медики, вирусологи выращивают вакцину от коронавируса по рецепту Лукашенко. Результаты действия этой вакцины вы можете видеть прямо через дорогу.